Слепая кишка с червеобразным отростком, номер 1, или цикальный угол с конечным отделом подздошной кишки, номер 2, восходящая ободочная кишка, номер 3. Поперечно-ободочная кишка номер 4, нисходящая ободочная кишка номер 5, сигмовидная ободочная кишка номер 6, прямая кишка номер 7. Из верхней артерии, номер 8, отходит Артерия илиоколика номер 9, к конечному отделу подвздошной слепой кишки и аппендиксу. Артерия колика декстра, номер 10, к восходящей ободочной кишке. Артерия колика медиа, номер 11. Коперечно-ободочной кишке кровоснабжает чаще всего правые ее две трети. При правосторонней гемиколонектомией, удаляется правая ее половина, включая конечный отдел подвздошной кишки, слепую кишку с аппендиксом, восходящую ободочную кишку и с учетом кровоснабжения две трети поперечно ободочной кишки. Показанием к ее выполнению являются патологические процессы в области или цикального угла, восходящей ободочной или печеночном изгибе толстой кишки. Первый этап оперативного приема данной операции мобилизация данного отдела. На этом этапе перевязываются, пересекаются все сосуды, кровоснабжающие данный участок, и пересекается брюшина задней брюшной стенки по периметру кишки. На втором этапе пересекается подздошная кишка и поперечно-ободочная кишка в указанных местах. Все перечисленные отделы удаляются одним блоком. Вне брюшинные отделы при этом отделяются от забрюшинной клетчатки. На завершающем этапе накладывается анастомоз между конечным отделом подвздошной кишки и левой 1 третьей поперечно-ободочной кишки или трансверза анастомоз по типу бок в бок или конец в бок чаще всего, так как диаметры соединяющихся отделов различны. При анастомозировании бок в бок ульти тощей кишки и поперечно-ободочной кишки Ушивается наглухо с соблюдением всех требований. На толстой кишке трехрядный шов и затем накладывается, собственно, трансверса анастомоз.